Много раз приходят проблески Сатори, внутреннего света, но вы не можете их удержать. Не беспокойтесь о том, что не можете удерживать их дольше, забудьте о них. Просто запомните ситуацию, в которой они случились, и старайтесь снова и снова двигаться в такую ситуацию. Сам по себе опыт не так важен, важно то, что вы чувствовали Важна ситуация. Если вам удастся воссоздать эту ситуацию, опыт случится снова. Опыт как таковой не важен. Важна ситуация. Что вы чувствовали? Поток, любовь. Какая была ситуация? Может быть, играла музыка? Может быть, люди танцевали или ели? Вспомните вкус этой еды во всех его оттенках. Или, может быть, рядом с вами был какой-то красивый человек. Или вы разговаривали с другом. И вдруг просто вспомните аромат, в котором это случилось. Вспомните поле. Попытайтесь воссоздать поле. Сядьте в молчании и попытайтесь воссоздать эту ситуацию. Иногда сатори происходит случайно. Вся наука йоги развелась из случайностей. В самый первый раз люди не искали Сатори. Откуда они могли о нем знать? В самый первый раз оно случилось в определенной ситуации, и они осознали. Они стали искать, разрабатывать методы, чтобы его достичь. Естественно, они поняли, если воссоздать ситуацию, может быть, последует тот же опыт. Именно так, путем проб и ошибок, Развивалась вся наука йоги, тантры, дзен. Их развитие продолжалось веками. Но каждый должен найти для себя, в какой ситуации случается искра Сатори, в какой ситуации случается самадхи. Каждый должен прочувствовать и нащупывать собственный путь. Если вы будете немного бдительны, несколько опытов спустя вы научитесь воссоздавать такие ситуации.